10 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам института вычислительной математики и информационных технологий казанского федерального университета поздравил выпускников директор института сергей мосин с одной стороны день радостный с другой стороны печальный за четыре года бакалавриата два года магистратуры конечно мы привыкли к нашим ребятам и не зря говорим что и в мид это большая дружная семья в этом году Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ окончили 344 выпускника, из них 148 с отличием. Как отметил Сергей Мосин, это самые ценные кадры в сфере IT по Республике Татарстан. Тамара Малканова, Ленардо Влетяров, Универньюз.